Господь, воздайте Богу славу, воздайте Богу славу, великую славу за Его милость, за Его благодать, за Его любовь, за то, что Он посетил нас особенно сегодня. Его действительно любовь изливается Духом Святым в наши сердца. И вы знаете, наша, ц... наша жизнь, она очень ценна в глазах Бога. Она настолько ценна в глазах Бога, и Он возлюбил нас до того, еще когда мы были грешниками он возлюбил нас, он отдал за нас свою жизнь и проходя определенные периоды в своей жизни Бог никогда не оставит нас никогда его рука она всегда будет над нами даже если мы оставим написано даже если мать оставить диё бог никогда не оставит никогда не оставит воздайте ему сейчас славу за это. Поздайте Ему честь и славу и хвалу. Я сегодня хочу поделиться обетованием. Что такое обетование? Обещание, то, что Бог нам обещает, когда мы молимся, стоим на Его Слове, проходя, как я уже говорила, какие-то периоды в своей жизни. Бог дает силу выстоять, преодолеть и являет свою милость. Аллилуйя! Давайте откроем Римлянам 5.17. Что говорит Слово Божие? Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будет царствовать в жизненным посредством единого Иисуса Христа. Еще раз. Ибо если преступлением одного, смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будет царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Что здесь предлагает Бог? Что обещает Бог? Это сменить власть. До спасения мы жили под властью смерти. После того, как мы покаялись, приняли Иисуса Христа. Бог обещает нам, да, что будет царство теперь у нас другой царь. Будет царство другой царь. Это царство, которое, дар праведности, будет царствовать в нашем жизни уже Иисус Христос. И представляете, после, этого, после такого царства Никто и ничто не может устоять. Это такая сила, это такая сила, которая сокрушает все силы тьмы, все силы царства, которые сокрушают. Поэтому никто не имеет права властвовать над нами. Никто не имеет права контролировать нас. Потому что если мы новое творение во Христе Иисусе, что написано – Древнее прошло, теперь все новое, новое творение. Поэтому всякая болезнь, всякая смерть, всякие проклятия, все, что не от Господа, оно будет поражено этим царством. Оно будет поражено этим царством. Потому что мы приняли другого царя, мы приняли другую власть. Я сегодня хочу поговорить немножко об, испов... об исповедании наших уст. Знаете, вот еще, как это действует, мы не знаем и не понимаем. Но нам нужно веровать, молиться и исповедовать обетование Божье. Потому что очень важно сегодня следить за своими устами. Очень важно. Почему? Потому что то, что мы исповедуем, оно приходит в нашу жизнь. Если мы исповедуем гробы, значит, будут гробы. Если мы исповедуем Царство Божие, значит, что будет? Царство Божие. Вы знаете, есть такой наглядный пример, когда израильский народ выходи, шел по пустыне. Что он, что он провозглашал в свою жизнь? Лучше бы нам умереть, лучше бы нам остаться, лучше бы нам не идти. Посмотрите, сколько гробов осталось в пустыне. Какое силище гробов осталось в пустыне. И что Бог сказал? Так, как вы говорили, так и будет вслух, так и будет вам. То, что мы провозглашаем вслух перед Богом, то, что мы говорим, почему? Нужно очень важно смотреть то, что попадает в наше сердце. Очень важно. Почему? Потому что, что оно рожает потом? Почему? Потом? От избытка сердца говорят уста. Да, то, что от избытка сердца говорят уста. И то, что мы говорим, оно приходит в нашу жизнь. Поэтому очень важно следить за этим. Вот э, вчера у нас тоже было женское служение, и вот женщины, они исповедовали то, что было в их жизни, до того, как они покаялись, как они познали Бога. Знаете, насколько это боль, насколько это огорчение, насколько дьявол нас обворовал с самого рождения. Мы образ и подобие Божие. Мы созданы Богом. а Он украл у нас. Уничижение, боль, разочарование. Оно пришло в нашу жизнь. И мы были, и мы жили в этой системе. Но благодарение Богу мы вкусили, как благ Господь. Мы вкусили Его милость, Его благодать, Его любовь, Его спасение. И мы сегодня в другом царстве, в царстве Божьем. Поэтому, что говорит Слово Божье, если мы прошли этот путь, если мы познали эту боль, это огорчение, эту отверженность? Бог говорит, не поступайте так. Не приносите людям боли, не приносите людям слезы. Благословляйте людей. Давайте посмотрим, что говорит Иаков. Он говорит к нам, к верующим людям. Иакова 3.9. Здесь пишут об устах. Им благословляет Бога Отца, ими проклинают человека, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение проклятие. Не должно, братья мои, ему так быть. Чуть ли с одного из отверстия источника сладкая и горькая вода. Если мы вкусили, как благо Господь, если мы познали Его милость, Бог говорит, не проклинайте людей, а благословляйте. Я не говорю, что можно, знаете, с грехом, там соглашаться еще с чем-то, это не так. Мы познали Его милость, мы познали Его благодать, мы познали Его любовь, Он освободил нас от этого ярма. И мы проходим этот земной путь, мы должны быть благословением для других, а не проклятием. Поэтому Бог говорит, благословляйте врагов ваших. Молитесь за обижающих вас. Почему? Когда мы благословляем врагов, когда мы прощаем, когда мы отпускаем их, мы развязываем руки Богу. А когда мы не прощаем, когда мы не отпускаем, мы даем место кому? Дьяволу. Поэтому те люди, которые окружают нас, может быть, Хорошие, нехорошие, но у Бога нету лицеприятия. Бог очень бодрствует над Своим Словом, чтобы оно исполнилось в наших жизнях. И Слово Божие, оно не возвращается отщетным. Поэтому, если мы прославляем Бога, мы не имеем права проклинать человеку. Потому что наша брань, она не против крови и плоти. Мы не имеем права молиться против людей мы имеем право связывать всякие силы тьмы, всяких духов злобы поднебесной, которые пытаются сегодня контролировать, которые пытаются сегодня нас доминировать, чтобы мы не были свободны. А мы сегодня в другом царстве. И дар праведности сегодня, он царствует в нашей жизни посредством единого Господа Иисуса Христа. Знаете, когда Бог, когда Иоанн был на острове, па, э, да, он видел Иисуса. Он говорит, я еще такого Иисуса никогда не видел. Эти были, он описывает его волосы, его ноги. И знаете, из его уст выходил меч обуедовоострый. Из наших уст должен выходить меч буду и острый, который разрушает царство, который разрушает силы тьмы, который дает свободу, потому что мы дети его, и Бог надеется на нас. Он сегодня дал нам власть, власть свою сокрушать, связывать, разрушать дела тьмы. Поэтому, когда мы молимся за кого-то, мы, видя беды других, потому что мы сами были в этом. Мы прошли этот путь. Кто прошел, он может всегда и помочь. Давайте откроем еще немножко из времени Исаия, 54 главу. «Возвеселись неплодная» не рождающие, воскликни, возгласи, не мучайся родами, потому что у оставлены гораздо более детей, нежели имеющие мужа, говорит Господь. Смотрите, какая получается классовое какое классовое неравенство, социальное, семейное, индивидуальные. Смотришь, какие разные семьи оставлены, разведены, несчастливые, брошены. Сегодня этот мир, он живет этим. И люди, когда ты общаешься, люди говорят, «Господи, какой же это несовершенный мир!» Но чтобы этот мир стал совершенным, кто-то должен встать в молитву за этот народ. Кто-то должен встать и сказать, «Господи, употребляй меня, Господи, употребляй меня для своей славы, употребляй меня, Господь, чтобы действительно проходил тот свет» чтобы не было оставленных, чтобы не было брошенных, Господи, чтобы, Господь, Ты вводил в дом неплодных, Господи. Помоги нам, Боже Господь. И когда мы берем этот меч обыду когда мы молимся за этих людей, молимся за этот народ, приходит народ, приходит людям освобождение, приходит ответы на молитву, потому что Бог сказал, что Молитесь, просите, и дано вам будет. И когда мы молимся, просим, проходит, приходит другой царь в жизнь этих людей. Приходит другое понятие. Но кто-то должен донести Евангелие. Кто-то должен сказать это слово. Кто-то должен встать, взять власть и сокрушить всякие силы тьмы. Знаете, мы должны говорить слова, высвобождать слова. Слова из слова Божьего. Когда... Мы говорим, что Бог говорит, что излю от Духа Моего на всякую плоть. Будут пророчествовать дочери, сыновья ваши, дети ваши. О чем это говорит? Они будут говорить Слово Божье, которое помазано Духом Святым. Они будут пророчествовать. И тогда меняется мир, меняется ситуация, меняется другое. И мы знаем это, потому что каждый из нас, прошел этот путь, он служит людям. И мы видим эти изменения в жизни, и мы видим славу Божию. Сегодня просто, знаете, очень много говорим о Боге, очень много говорим о спасении, но что нужно взять? Подвязаться подвигом веры. Взятшись за плуг, не оборачиваться назад, нести любовь, нести Евангелия, нести его славу Божию в этот мир. И Бог совершит. Слава Господу за все, и да святится имя Его в наших жизнях, и да будет воля Его, и да придет царство Его во веки веков. Аминь. Вы знаете Богу славу.